Привет, ребята. Привет, девчата. Заказал классное мясо. Бегу забирать. Будем делать вкусный новогодний рецепт. Саня. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, где-то вот так. Оно сюда уходит меньше. Всего. Ничего страшного. А, ребро. Вот. А есть раз, два, три, четыре, пять, допустим? И еще нет, второй нет, такой же нету, да? Нет, Один нет. только? Дальше продолжаем марафон 50 новогодних рецептов выпуск 6 напоминаю что лайки подписки и комментарии приветствуются хочу успеть показать вам 50 рецептов до нового года вы знаете Пока шел с этим мясом домой, обдумывал импровизацию с рецептом и решил все-таки не отправлять мясо в духовку сразу. И все-таки хочу его немножко замариновать. Тем более кусок большой 3 килограмма. Мариновать я буду просто в соусе терияки, подержу 2-3 часа и хочу обратить внимание, что данный рецепт подойдет для большой компании на праздничный стол и тем более на Новый год. Так как я готовлю мясную корону, мне предварительно нужно подготовить мясо для того, чтобы оно красиво поместилось в этой глиняной посуде или в этой. Вот приблизительно так. Наверное, с высоким бортом будет лучше. Я не буду сейчас солить, перчить, ничего. Просто залью соусом терияки. Ну и собственно все. пускай пару часиков в тепле постоит, а потом продолжим. Мясо замариновалось, вот если бы у меня был прямой эфир, вы бы мне сказали в тот момент, когда я начал резать ребро между ребрами, разрезать ножом, вы бы мне сказали, аж остановить, что ты делаешь. В общем, ребят, хотел сделать корону, а получается у меня какой-то я не знаю, вертолет мясной, потому что при короне мясо между ребер не разрезается. Потому что его надо красиво завернуть, чтобы ребро как раз создавало вот этот эффект короны, было развернуто. Но если бы кулинары не допускали подобных ошибок, как я, в этот раз, то, наверное, не получались бы какие-то новые интересные рецепты. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, подожди. Все ты правильно изначально делал. У тебя должна была получиться корона. Ты просто в обратную сторону развернул ребра. Если бы ты их завернул вовнутрь, то у тебя бы корона, вот она бы вот таким образом разложилась, вот так, и по кругу как раз получился бы эффект короны. И вторая ошибка, ты слишком глубоко сделал надрезы между ребер по длине ребра на две трети и будет отлично. А так у тебя ребра развернулись и получилась вот такая ромашка. Но тоже прикольно. А вот в моем случае получилось очень даже симпатично получается. И здесь даже есть куда развернуться дальше. Сейчас мне надо зубочистки или даже наверное нет. Надо мясо сколоть, чтобы оно держало форму. Да, зубочисткой хватит. Не, зубочистки будет мало. Мне понадобится шпажка. Она помощнее будет и лучше будет держать мясо. Вот. Отлично получается. Сейчас я это немножко поперчу. Солить пока не буду, потому что соус терияки дал соленоватость чуть-чуть позже в процессе посолим. Так, поперчили, добавим, наверное, еще немножко розмарина. У меня тут осталось несколько веточек, чтобы мясо пока будет пропекаться чтобы напиталась вкусно. Так, все, достаточно. Теперь фольга. Я сверху даже немного придавлю крышкой, чтобы все там внутри хорошо нагревалось, чтобы пар меньше выходил. Разгоняем духовку до 180 градусов и отправляем запекаться мясо на час. Через час добавим гарнир и продолжим запекание. прошел ай-яй-яй так пахнет размаринчиком пахнет вау вау выглядит как диск автомобиля все продолжаем готовить сейчас будем добавлять гарнир картофель вот сколько можно столько и добавим мясо сейчас пустило сок хорошо и вот в этом соке сейчас картошка приварится и прекрасно запечется все также добавлю несколько маленьких луковиц и здесь вписывается чеснок место есть для чеснока опять заворачиваем И опять в духовку, на этот раз без крышки. Будем доготавливать. Ну, что я вам скажу... Класс! Получилось очень симпатично. Короче, не корона, а мясное, мясной автомобильный диск. Вот, правильно будет. Неожиданно, честно, неожиданно. Так, в принципе, рецепты прикольные получаются. Где-то что-то вроде как испортил, а потом... Класс! Короче, в процессе я оставил еще немножко того соуса терияки, того маринада, который остался после мяса. И в процессе я еще периодически смазывал мясо чтобы дать красивый цвет красивую корочку зажаристость, то есть вот эта вот картошка чтобы подрумянилась читайте один совет у меня в комментарии по этому рецепту тоже очень полезный будет да что там говорить подавать вот если подавать ребят то подавайте вот в таком виде вот вот в таком виде на стол как как я не знаю, как, как пирог, как торт. И прям здесь режьте. Очень удобно. Мясо, в принципе, уже разрезано. И вам чуть-чуть его дорезать. И можно подать вместе с гарниром, с картошкой на Новый год. Блюдо прекрасное. Подавайте его, пожалуйста, прям вот э -э, в таре, прям на стол. Это очень красиво будет. Очень. Ну и подписывайтесь на канал. Лайкайте мои видео. Делитесь рецептами с друзьями. И давайте вместе готовиться к Новому году.